Есть ли среди ваших знакомых те, кто полностью изучил поправки Конституции и готов проголосовать «за»? Среди моих нет. Власть чувствует, что одобряющих путинские поправки ничтожно мало и последние две недели пытается сделать все, чтобы исправить ситуацию, принуждая бюджетников голосовать на определенных участках и досрочно. Фальсифицировать результаты досрочного голосования в разы проще. Утром бюджетники будут приходить на участки, а ночью члены избирательных комиссий будут делать с их бюллетенями все, что пожелают. И проконтролировать это никто не сможет. Такие уж правила игры установили Путин с Памфиловой. Даже с независимыми наблюдателями и круглосуточно работающими камерами мы видели вбросы и переписанные протоколы. То, что будет происходить в ближайшую неделю, не идет с этим ни в какое сравнение. А самое противное, что в этой афере бюджетников власть будет использовать как расходный материал. На прошлой неделе мы получили от сотрудников бюджетной организации под ведомственный комитету по природопользованию официальное поручение, в котором сказано, что они обязаны прикрепиться к участку для голосования по месту работы. Есть и скрин письма, и самого поручения. На нем даже штрих-код официальный стоит. Но, конечно, представители комитета придумывают отговорки. Мол, никому отправлять не собирались. Все слухи и злые языки. Для большей убедительности стоило еще сказать, что все это проськи госдепа. Другие комитеты, кажется, тоже получили разнарядки по досрочному голосованию. Например, преподавателям музыкального училища имени римского Корсикова в рабочем чате пришло сообщение есть распоряжение комитета по культуре по которому обязательно нужно проголосовать 25 и 26 июня на определенном вики а почему именно на этом участке и именно в эти даты да потому что фальсификаторы ждут вас именно там и только попробуйте не явиться подобные истории заполонили весь интернет бюджетникам массово рассылают однотипные сообщения о том что нужно прикрепиться к конкретному участку и в строго определенный день проголосовать досрочно на борьбу со старой конституцией отправлены лучшие. Например, в школе Невского района всех просят проголосовать лично директор. За выполнение задания можно получить в награду отгул. И самое важное условие – сообщить о дате, в которую придешь на участок, нужно как можно раньше. Потому что там, высоко-высоко в Смольном, а может и в Кремле, серьезные дядечки в костюмах ведут статистику. А в Выборском районе подобные письма сотрудникам школ отправляют не просто специалист отдела образования, но по совместительству еще и члены сберкома от «Единой России» в этом же районе. Бюджетников принуждают к голосованию, прикрываясь заботой о здоровье. Полный абсурд. Если бы власть заботилась о жизни людей, этого голосования не было бы вовсе. А так у меня нет сомнений, что на участках выстроятся очереди из бюджетников, желающих побыстрее отстреляться и доложить об этом начальству. А потом мы увидим рост числа зараженных, и Беглов сознательно идет на этот риск ценой человеческих жизней, зная, что в больницах уже почти нет свободных мест. Людей бессовестно призывают участвовать в этой клоунаде, якобы чтобы улучшить их непростую жизнь. А вот про то, что поправки сделают их жизнь только хуже, молчат. На билбордах рассказывают про волонтерство и ответственное отношение к животным, но не говорят про то, что суды окончательно лишатся независимости. Ведь президент сможет инициировать отставку судей. Не говорят, что Путин, а значит и его друзья-коррупционеры вместе с ним получат неприкосновенность после ухода с поста, а новые требования к кандидатам в президенты отсеет всех неугодных. Но самое главное. Путин обнулит свои сроки и сможет быть президентом до 2036 года, а страна погрузится в вечную нищету и неравенство. Все, кто требует от своих сотрудников голосовать досрочно и отчитываться об этом, знают, что нарушают закон Поэтому и проводят собрания за закрытыми дверями, ведь по телефону говорить такое нельзя Потому что вы будете голосовать досрочно Почему? Если бы вы пошли 1 июля, объясняю, потому что, потому что 1 июля никто не идет Все идут досрочно я еще раз объясняю, потому что. Ну, что я чел сказать? ну, ну как не не прав, не прав. Прав. Я, я не могу? Нас... Я знаю, что бюджетные организации организации нас было давать досрочно. Я же вам сказал, самом начале разговора, Вы должны понять, вы поймите, пожалуйста, мы бюджетники и нас достать такие в рамки. Я сам не хотел, может быть. Я сам в отпуске должен был с 29-го вообще. Оливейдерчик, как говорите. Все, все идут досрочно. Да, я тоже досрочно. У меня посмотреть. тоже билеты были, я их сдал. Все, что еще? Давайте, да, вот у нас государство предоставило такой отдых замечательный. Мы все отдохнули. Хоть, были, да, просили, хоть и в эпидемии, как говорится, мы бы не просили, но да, все равно. Ситуация такая, что мы не работаем практически. Давайте, мы, мы не придемся чуть-чуть и придем досрочно крутые управленцы убеждают бюджетников что они должны отработать выходные полученные во время пандемии сделав приятное начальство только скажите почему кто-то должен помогать тем кто забыл о существовании людей которые лишились работы из-за нерабочих дней только представьте каких масштабов фальсификации нас ждут если уже сейчас для них так открыто готовят почву вот например сотрудница тюза имени брянцева с удивлением обнаружила что кто-то оставил заявку на сайте госуслуги, используя ее персональные данные. Вот волшебство-то. Оказывается, для махинации с результатами вы можете вообще ничего не делать. Все сделают за вас. Возможно, даже проголосуют. Все голосование по поправкам – одна большая фальсификация. Это фейковая процедура не стоит и той бумаги, на которой напечатаны для нее бюллетени. Ее результат заранее известен, повлиять на него невозможно. А участие в голосовании представляет реальную угрозу для здоровья людей. Беглову плевать на здоровье горожан. Он открыто признает, что городская система здравоохранения не в силах справиться со вспышкой вируса. А в больницах уже сейчас не хватает коек для больных, но продолжает сгонять бюджетников на участки. Если вы не готовы рисковать своим здоровьем, оставайтесь дома. А если твердо намерены отдать свой голос против, позаботьтесь о собственной безопасности. Идти или нет на участок – только ваш свободный выбор а если на работе вас к чему-то принуждают напишите нам и отправьте жалобу в цик в описании к видео шаблон с инструкцией главное не голосуйте за эти вредоносные поправки и если вы знаете тех кто планирует голосовать за покажите им это видео расскажите ради чего власти рискуют нашими жизнями и на что ради этого идут Вместе мы сможем спасти десятки жизней тех, кого Путин и его шайка так бессовестно используют ради собственных интересов.